Первое заседание ученого совета в обновленном составе началось с поздравления и благодарности заслуженным сотрудникам университета, не вошедшим в состав новоизбранного ученого совета. Напомним, состав совета значительно обновился и омолодился. Каждой благодарности прилагала все денежные премии. Действительно, университет за минувшие годы прошел большой путь. Показатели, характеризующие нашу траекторию движения, четко указывают на рост. Именно в этот период мы с вами прошли непростые, непростые годы, по сути, был сформирован в новом формате наш федеральный университет, и были приняты ряд стратегических для нашего университета программ, в частности, полностью была переработана, первичная развития нашего университета формате его статуса. Кроме того, утвердили состав постоянных комиссий и кандидатуры заместителя председателя ученого совета КФУ. Провели конкурсный отбор на должности и выдвинули кандидатов в члены Академии наук Республики Татарстан. К слову, одним из них стал доктор экономических наук, профессор, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Полноценная работа ученого совета осуществляется за счет профильных академических комиссий, состав которых также утвердили голосованием. Я хотел бы поблагодарить всех членов ученого совета и тех, кто отработал и в новом составе не будет работать, и всех, кто перешел и в новом составе работать вот за эти кардинальные решения, которые, по сути, сформировали новый университет. По-разному можно характеризовать все эти вещи, нам должно пройти много времени, ну, достаточно много времени, чтобы мы поняли, что мы с вами э, создали. Обновились и учебные программы. Совет принял решение об открытии новых направлений подготовки предпринимательства, востоковедения и африканистика, управления развитием бизнеса, ведущий телевизионных и радиопрограмм, образование в области безопасности жизнедеятельности и педагогическое образование. Торжественную часть заседания завершила церемония подписания меморандума о взаимопонимании между КФУ и школой бизнеса Аксадеми. Документ предполагает проведение совместных образовательных программ. Завершилось заседание ученого совета предложением о дополнительной поддержке студентов-сирот и социально незащищенных категорий учащихся. По результатам года в университете образовались средства, которые в скором времени направят на поддержку тех, кто относится к этой категории. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Роман Самарин, Универньюз.